Ну, бахнем по стаканчику. Саша, Саша, что ты сделал? Я, да, я после такого уже не смогу вставлять Станислава Лесного. Ты зачем ты, это зачем ты это сказал? Ладно, ладно. Это должно было случиться рано или поздно. Старое должно сменяться новым. Давайте в последний раз. Жахнем. Хотя нет, подождите. Вместе даже... Как-то интереснее смотрится. Ну, бахнем. Жахнем. Бахнем. Жахнем. Бахнем. Жахнем. Половрушка, зажуем. Я не допел! Идеальная пара.